Всем привет! С вами, как всегда, Андрей Смирнов, и сегодня я, как обещал в прошлом видео, покажу, собственно, вывод из проекта Хэш Океан. Здесь видно, я докупил мощности себе 20 килохеш 15 подарочным, и получилось у меня 35 килохэш всего. Вот сейчас мы видим на балансе у меня ноль, смотрим транзакции. Вот сегодня поступил платеж, выплата 539 426 сатоши. Смотрим мой экскмаш-кошелек, история, и вот видим второе число 539 426, то есть как мы видим проект исправно платит, как я говорил в прошлом видео уже практически год ему. также кто не видел прошлое видео покажу вам топ участников. смотрите какие они тут суммы зарабатывают. у кого-то 30 тысяч килохэш он уже заработал 141 биткоин. и судя по датам, смотрите каких чисел они, в каких числах они регистрировались, то есть 2013 год. и судя по никам, конечно я могу ошибаться, но вроде как почему-то мне кажется, что это все не из России люди, а американцы. ну Могу ошибаться, конечно. И это меня наводит на мысль, то, что сайт работает уже очень давно, вот 2012 год. И возможно просто в России о нем узнали только в начале этого года, 2015, где-то в январе примерно. Но ну, это все моя теория. Я не знаю, как цифры рисованы здесь или не рисованы. Но здесь также можно вот, перейти на, на мою позицию. Вот здесь показана моя строчка. Мои килохэши, дата регистрации 28 сентября. И сколько я здесь заработал? 539, 426. Это вот единственный платеж, который у меня был. Проверял вывод тестировал. Вот мои транзакции. Все, которые у меня в день по 25 с половиной тысяч начисляются. Когда-то чуть больше, когда-то чуть меньше. Поэтому я все-таки решил его разгонять хотя бы до 1 миллиона в суд. Это конечно немножко времени у меня займет, но я буду иногда пополнять свой баланс, докупать гигахэши. И сейчас я еще докуплю наверное, 30 килохэшей в этот проект. 9 долларов это будет стоить. И потом уже буду делать просто еще, наверное, позже, чуть позже еще один такой же платеж сделаю на 30 килохэш. А потом буду просто делать реинвест. То есть то, что на балансе накапливаться Здесь в настройках можно поменять автоматические выплаты, либо прибыль будет копиться у вас. Вот я галочку ставлю здесь, сохраняю. И моя прибыль будет копиться на балансе, не будет выводиться. Буду его пускать в реинвест каждый раз. И еще одна такая вещь, ребят, кто видел мое прошлое видео, сейчас я даже кусочек покажу из него точнее не кусочек, а на паузу я поставил здесь видно, да, вот только что заметили, цифра поменялась то есть он зависит от э, стоимости биткоина в долларах то есть чем дороже становится биткоин по отношению к доллару, тем соответственно цена дешевле, смотрите сейчас 20 килохэш стоит миллион девятьсот восемьдесят шесть тысяч а в видео, в прошлом моем вот мое видео, сделаем пошире я здесь показываю, что я покупаю 20 килохеш вот цена 2 миллиона 334 тысячи, это я покупал. В вкладке Buy здесь нажимаем купить, вам дается вот такой электронный адрес, биткоин адрес. То есть мы видим, насколько разница, да? Сейчас он дешевле стал, то есть биткоин сильно подорожал, поэтому сейчас как раз лучше всего покупать килохэши. И я это сейчас и сделаю. Ставлю здесь 30 килохэш, это будет стоить 2 миллиона 978 тысяч и нажимаю Get. Мне дают биткоин адрес, на который я должен перевести эту сумму. Копирую. Вставляю сюда. И копирую сумму в биткоинах. Вставляю вот сюда. Вы получаете, чтобы комиссия автоматом вот здесь станет цена, которую вас пишется в месяц комиссии. Ну тут 10 тысяч комиссия. И нажимаю кнопку вывести. Выслано на email. Подтверждаем по e -mail. Жду подтверждения вывода на свою почту. Вот еще одно доказательство, ребята, что не стоит пользоваться e-mail почтой. Я больше нигде ей не пользуюсь, потому что она жутко тормозит со всеми проектами, со всеми сайтами. Здесь даже подтверждение платежа, то, что я вывел, нужно подтвердить по почте это. На почте нажать, перейти по ссылке на e-mail. И минут 10 я, наверное, обычно жду какое-нибудь письмо. Бывает и по полчаса жду. Поэтому пользуюсь теперь всегда везде Gmail почтой. Сейчас нажму на паузу пока. Как придет подтверждение по почте, я продолжу и так пришло письмо с подтверждением на почту и вот задание на вывод подтверждено 3 миллиона и ждем поступления на сайт здесь вот я нечаянно создал один платеж но это ничего страшного он потом просто исчезнет пустя какое-то время 30 минут по моему да сейчас я нажму на паузу и как только деньги поступят на баланс аккаунта я продолжу сейчас вы можете заметить у меня пока 35 килохэш должно стать 65. И так продолжаем. Прошло буквально полтора часа, может быть даже чуть меньше, я не обращал внимания, но это не важно. И как мы видим, вот у меня на балансе стало 65 килохэш. Вот здесь дата покупки, и мы видим, что в сутки у меня теперь начисляется 47 тысяч сатоши. То есть платеж быстро, хорошо приходит, также и выплата своевременно производится из этого проекта. На автомате, то есть если стоит у вас галочка автоматическая выплата, а не накопление баланса, то вам даже не нужно будет сюда заходить, деньги сами будут поступать на ваш кошелек. Так что проект работает, платит и я буду обязательно здесь реинвест делать. Потом буду уже постоянно выводить прибыль свою. На этой неделе я обязательно доведу до 100 килохэш, свою скорость, чтобы побыстрее накапливался минимальный баланс на пополнение для реинвеста и буду постоянно реинвест делать. Наверное до нового года, может чуть меньше, посмотрим как оно пойдет. накоплю сумму, чтобы миллион сутки накапливалось и поставлю уже на вывод, чтобы каждый день мне капал на кошелек миллион сатоши. И как всегда для тех, кто не видел мои прошлые видео, подскажу, где можно чтобы без риска, и где я сам на этот проект набираю сатоши, очень быстро чтобы свои деньги не вкладывать, не рисковать своими деньгами, есть у меня два таких замечательных ротатора кранов, где я набираю в час 70-80 тысяч сатоши спокойно, на каждом из них ссылки на видео обзоры, как здесь работать, я также оставлю под этим видео то есть здесь быстренько набираете за несколько дней нужную сумму для того, чтобы купить 20 кило хэш, и вкладываете, своими деньгами, ребят не рискуйте, проект хоть и доказал, что он надежный но 100% гарантии вам никто Никогда не даст ни на один проект в интернете Поэтому лучше набирать вот здесь бесплатно потратите только лишь свое время Но не свои деньги И работайте, зарабатывайте Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и следите за выходом новостей. У меня каждый день практически выходят какие-нибудь интересные ролики, новые проекты, какая-нибудь дополнительная информация по предыдущим старым проектам. Также у меня раз в неделю, обычно в воскресенье, я делаю видеообзор по всем проектам. Видеоотчет вчера, правда, не сделал, но сегодня обязательно сделаю. Сегодня уже понедельник у нас. У меня вчера просто дела были. Вот и все, что я хотел по нему рассказать. Всем удачи!